Я, и когда это была молодая, Мне в окошко светила луна. По Ой, я опрятка седая, и луна обо мне теперь не нужна. По появилась прятка седая, И луна обо мне теперь не нужна. Растопить во мне льдинку, И луна стала ярче светить. Пой, попрошу я у дочки косынку, Чтоб тебе да на свиданье прийти. поой, попрошу я у дочки косынку, Чтоб тебе да на свиданье прийти. Я, ох, надену красивую платью, Ой, Выйду в ясную лунную ночь. Что, что с моею душою творится, Ты моя юная дочь, что, что с моею душою творится, Не поймет ты моя юная. Лучка полюби ты взгрустнет, ты заплачит не раз. И мою из счастье. Прости ты моя дочка сейчас, и мою за пусть прости ты моя дочка, сейчас.